Друзья, всем привет! Только вчера высаживала цветочки и рассказывала вам, что у нас еще почти месяц с хвостиком в запасе, и мы еще можем смело гулять и наслаждаться летом. И тут вечером мне Сережа показывает сообщение, оказывается, опубликован школьный календарь автономии Мадрид. В общем, нам оказывается в школу скоро, и это, конечно, я не знаю, меня так точно это не радует. Я думала, мы еще месяц будем гулять, но получается, сколько здесь дети погуляли. Они полный июнь, полный месяц учились. Как я думала, дети еще полный сентябрь будут гулять. А нет, смотрите, региональный департамент образования утвердил даты начала и окончания учебного года, то есть каждый год разные даты, я так понимаю. Что там праздничных дней каникул для учащихся так, новый учебный год в автономии мадрид начнется 7 сентября и завершится 20 22 июня следующего года что 7 сентября на школу у меня немножко так знаете такой треймер начался потому что мы вообще не собирались не готовились в школе в общем сейчас все мысли только об одном Я не знаю надо ехать надо ехать в магазин, смотреть, что чего там у детей не хватает. Смотрим сейчас рюкзаки. Ну, это такое все для девочек больше. 19-20 евро. Ну и у нас такой по размеру есть. Я, честно говоря, думала чуть больше. И вот мы один ему ух ты. Мы один его присмотрели Вот такое, как тут все, в принципе, с такими ездят Но мне не нравится, что одно отделение Тут просто будет и тетрадка, и еда, и обувь Это как-то не очень удобно, на мой взгляд Хотя бы здесь какой-то еще кормон Какие в три года? Что? Они по полной программе пищут Так, это для деток постарше Вот они уже тоже с колесиками идут 50 евро о, смотрите, какие красивые сумочки свинка Пеппета. Ну, это все для девочек. А вот отдельно можно покупать, комплектовать вот такие вот тележки для рюкзаков. Вообще, конечно, интересно, потому что у нас этого всего нет. Здесь они все используют то, что на колесиках. Такое, как чемоданчики. Видите, все-все-все так с колесиками. И можно и на плечи надевать и выдвигать вот как чемодан но это для взрослых деток тоже для таких школьников школьников постарше старше класс очень много тематики футбольные атлетико это кстати у них здесь две популярные два популярных клуба атлетика и реал мадрид вот такие беленькие Атлетика, Реал Мадрид. Ну Реал Мадрид красивее намного смотрится. Ну да, для малышей больше. Ну так и туда нет смысла, тут ничего выбирать. Сейчас для малышей у нас точно такой же есть. Ну вот у нас вот такого плана, у нас вот такого плана меньше. У нас боль, Сыночка, у тебя точно такой? Надо какой-то более функциональный. Не кричи. На, подержи, посмотри. А, ты с этим. Тебе понравилось на колесико? А, популярные у Тоже Ну, это вообще бред Супер тынц, Популярные у них резиновые игрушки. Они их выменивают. Нравится такой. Такой. Тебе нравится Нет. такой? А давай еще в других магазинах посмотрим. Да тут все влево, все надо. На. На. Будешь Ты так возить? Раз и пошел, Ой, Ой Янетик. Нравится, На. да? Будет мало, можно еще рюкзак, который у нас дома нагнит. Вот, ну, ну довольная, да, я весь. Тебе нравится, да? Я думала, чтобы он был вот таким плотненьким, видишь, вот как... Да, вот отделение. И все. А внутри, и все. внутри нет отделения ни в одном. Даже вот дорогих я тебе показал. Ну да. Три раза дороже, внутри пусто. Ну да, вообще 20 евро и такой тоже внутри. Пустой. А на колесиках это единственное. Вообще нет. А, да. О, Супер Марио, смотрите. Рюкзав, да? Прикольно. Так, пеналы. Ой, боже мой, на ну, пеналы это вообще. Уже даже до, до... Это пенал кошмар. <клышлен> что так дорого? Вот, супер. А, <просил> это сейчас скидка, смотрите, 10 евро на пенал. Я просто прозреваю, конечно. А 30, стоил он 20 40 евро. евро как сумка. Madrid, а <просил> Чего? Тряп... Хирург, тряпочка. Тряпочка, да? Просто реал мадрик и Ну нет. тут понятно, тут на футболе. Все, это тоже побежал. Так, ну это все-все для деток постарше. Мы все-таки Марку Ренату решили не покупать, оставить те, которые им выдали. Ну, Они такие не самые красивые, стрёмненькие, но небольшие, вместительные. Пока дети еще не понимают. Ну, как бы понимают они, конечно, что модно, что не модно Но, по крайней мере, нареканий на эти рюкзаки не было Думаю, пусть пока походят Тогда, когда скажут, мама, мы хотим что-то по современне, помоднее Будут... Что, Ренатик? А, кстати, смотрите, какие классные еще футбольные Ага, у них такое, как вот это передняя ПВХ А сзади... сзади обычно мягенькая В виде футболки Прикольно вот отдельно тоже тележка Но они все, да, у них почему-то Все на колесиках, Ну так удобнее намного Я понимаю, почему Все так дорого и ведь не врубаюсь. У нас такой мы с Украины привезли Мы его покупали в Декатлоне Ой, в Декатлоне Какой у нас магазин спортивный Короче, забыла уже. Там, а, он стоил 200 грн или 300. Идите, посмотрите, да. Но я вам не буду деньги давать на Hot Wheels. Вы свои, если не взяли, я вам не дам. Идите, смотрите. но у нас пенал только у... Ну, один есть. вот он будет я, ну, а надо купить. 20 евро пенал, что ли, стоит? 10 но я видела Валькам по 10. Это был один из самых таких дорогих пеналов. Вроде как да. Я еще посмотрела, думаю, вот это да. Не, ну понятно, там не было вот таких вот супер модных героев. Может быть, здесь и популярны. Ну вот эти все, вот они все. Вот 19,90 единая цена была. и сейчас все по 10 евро. Ну офигенно это Просто, блин, они все женские Вот тут вот, реально мужской, я не знаю Ну, покемон, микки они не захотят Покемоны только и, А, ну все, и вот эти вот футбольные Это, это детство, а этот маленький Маленький этот, два, Тоже покупают, видите, сумочку на колесах а Вот я бы заехала тоже срав... Для сравнения Вот где мы были? Мы были в Оазисе Там большой магазин констоваров был по моему вазе или где? Это я видела прям огромный а, такой. Мы мимо, мы... И вы вот там можно было и тоже рюкзаки для сравнения посмотреть. Дети пошли смотреть Hot Wheels. А. Нам в первом классе выдали и карандаши и фломастеры, им выдали. Мы не не Привет! Почему еще Ничка целует маму? Ты пошел? Ты пошел? в финалу? Ну, это скоба пошел. Финал это такое дело, что нужно что-то сами сами. Расписание, да? Ну ну тогда Вот у нас один такой. Ну, один у нас есть, да. Карандаш. Угу. Ну, тачки точно кто-то из них заходит ну, Это какой-то мужской более-менее Капитан Америка и тачки, тачки. Да. Ну вот это то, что вот я в закромах тут нарыл Такое мужское очень Остальное. А у нас дома какой? Для мальчика потом? У нас тоже тачки, по Ну Ну, тут будет ярный который дома угу. Все, ребята, мы вот взяли Марку не нравятся здесь Памы пеналы актеры. Пап, не уговаривай, если он тут не нравится, оно же должно пойми. пойми. еще если такие пеналы за 5 евро. В принципе, тоже неплохие. Это один, просто три разных отделения с разным цветом. Ну, обычный такой. А я вот сейчас смотрю еще э, варианты пенала, еще э, один есть стендик, тут очень много всяких разных, и все-таки хорошая цена 10 евро на пенал, который полностью наполнят, который мы выбрали, потому что смотрите, вот 9.90, но та же самая цена. Вот на такой пенал он внутри пустой, обычная сумочка и цена такая же. А мы уже со всеми там ручками, карандашами, фломастерами за 10, а стоил он 20. Ну да, круто. Я еще ланчбоксы смотрю. Должен быть такой ланчбокс, чтобы открывать было легко. о кстати еще смотрите какие рюкзаки прям с бейсболками прикольно а смотри рюкзаки с бейсболкой прям класс такие модняшные. Ого, такая змейка прикольная он себе тачку сам взял Мама, у нас ты что, ему покупаешь это? Да, я не хочу, чтобы они с теми рюкзаками ходили, которые нам выйдут Да ну покажи, как ты с ним будешь ходить да. Ну здорово, ну все, у них в школе практически все дети Вы В классе на колесиках А, так он вдвойне удобный Детка немножко большая да? Ну это потому, что она взрослая, да, мальчиков. но этот актуально большой, да мы зашли в книжный магазин И смотрите, что я увидела Книга про Нашего президента Интересно Что в ней вот так представлено общем, Много интересного всего с Пляжи Испании Смотри не знаю 23,95 Да, ну это интересно Хотел же с Google в помощь всем Вообще такой большой книжный магазин Ребята, мы уже дома Сегодня такой день, конечно Для нас был день экспериментов И открытий Но вы видели, да Мы сегодня поехали покупать детям К школе вещи Вообще мы Честно говоря, не были готовы к такому повороту. Во-первых, я говорила, да, что неожиданно для нас как-то мы в школу должны идти, потому что мы планировали, что вообще в конце сентября пойдем. А тут еще так получилось, что мы ведем детей сразу троих в школу, и для нас это вообще все новое. Мы только планировали, что у нас дети пойдут в первый класс, а тут получается уже старшего второй и третий вот впервые в школу, тоже школьные принадлежности нужно покупать, рюкзак и так далее, и, в общем, мы такие в этом плане неопытные, это для нас необычно, я вам скажу, что это достаточно сложно, собрать троих детей в школу, сложно очень-очень, потому что один говорит, я это хочу, я это не хочу, а вот это должно быть другого цвета, у каждого в голове какое-то представление, да, своих там рюкзаков, и каждому нужно попытаться найти какой-то там ключик, подход, но я свое детство вспоминаю, у меня особо никто там не спрашивал, нравится, не нравится, вот, хорошая цена и вперед, да, сейчас для детей как-то все по-другому немножко, да, и пытаешься там, чтобы ребенку нравилась та или иная вещь, но вот как-то с Яном у нас проще получилось, Ян быстро определился, вы видели, с Ренатом тоже, кстати, мы мальчикам не планировали покупать Новые рюкзаки, вы слышали, я говорила, да, но потом Сережа все таки подумал и сказал нет. У детей не было 1 сентября нормального такого вот по-человечески, да, как дети, когда идут в первый раз, в первый класс. Это должно быть, ну, какое-то такое праздничное, грандиозное, наверное, событие, первый раз в школу. Но, в общем, у наших детей этого не было, они сразу как-то попали неожиданно в первый и уже должны идти во второй. Вот. Ну и Ян тоже, поэтому троих детей собрать в школу, блин, реально это сложно, даже и морально, и финансово, тут со всех сторон бомбят, можно так сказать, родителей. Ну, родители, у кого тоже дети поймут, и мы поймем друг друга, так это точно. Вот, а с Марком нам сложнее, потому что у Марка, он такой творческий человек, он видит все... Немножко под таким углом Вот ему вроде как один рюкзак понравился Но он говорит, вот если бы спинка была другого цвета Тогда было бы красивее сочетание Боже мой, мы тут с Сережей стоим А вот этот, он слишком маленький по размеру И выбор настолько огромен рюкзаков Что мы нашли вот рюкзак Гарри Поттера Где боковая, не боковая, а фасадная часть рюкзака лицевая часть рюкзака, назовем ее так, она съемная, то есть это как чехол такой, а основная часть, ну, то есть ты как съемный чехол можешь выбрать, там есть тематика Гарри Поттера, потом там э, какие-то еще герои в масках, для девочек единорожки, а сама основа двух цветов, черная и такого темно-бордовая, Марк говорит, вот нет, сама основа некрасивая, вот фасад красивый рюкзака, а основа нет, он говорит, надо ярко красного. Тогда будет сочетание красивее. В общем, это все сложно. Но еле-еле уговорила Марка на пенал, чтобы пенал купить, потому что цена реально хорошая. Он уже там с начинкой этот пенал. Ну, а с рюкзаком решили не спешить. Поняли, что сегодня не его день. Купили для Яна вот такой ланчбокс. Посмотрели, чтобы у него получалось открывать. Вроде получается обычный ланчбокс. И морская тематика. И к нему вот такой тоже Надо, чтобы водичку с собой брали. Вот. Также надо купить ланчбоксы для Марка Ринаты. Но у меня уже сил просто не хватило дальше что-то выбирать. Я решила сделать все-таки паузу, потому что это э, морально сложно угодить трем детям. Ренат как-то быстро так определился. У него рюкзак школьный с тематикой динозавров. И он выбрал себе вот такую вот бутылочку тоже с динозаврами. Тут парк юрского периода. В общем, он в восторге. Короче, родители школьников, я вам желаю просто какого-то безграничного терпения. И, и терпения. Потому что здесь нужно... Терпение во всем. По отношению к детям, по отношению к тем ценам, которые мы видим, насколько это все дорого. Потому что дорого, начиная там от стирательной резинки, грубо говоря, и заканчивая даже той же ну, одеждой, сумкой, обувью. Ну, детям надо все. И это сложно. Всех люблю, целую, спасибо, что были с нами. Спасибо, что комментируете. До скорых встреч, скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока!